Из первых рук – текущие проекты Казанского федерального университета. Зачем? Ради науки. Казанский федеральный университет в рамках ознакомительного визита посетили представители телеканала «Наука». Всем привет! В эфире «Универ в студии Елизаветы Никитина. 5 июля в амфитеатре парка «Черное озеро» состоится КФУ «Лайф». В мероприятии смогут принять участие абитуриенты и их родители. На вопросы о приемной кампании этого года будет отвечать Александр Бибик, ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета. Во встрече также примут участие известные выпускники ВУЗа. Филипп Зарубин, Мария Крюкова, Асяги Тулина. Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию.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 Усилия к тому, чтобы наша заявка была одобрена. На повестке дня был выдвинут ряд вопросов. Выбор заведующих кафедрами, конкурсный отбор претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, присвоение ученых званий, а также выдача дипломов докторам и кандидатам наук. Помимо этого, участники мероприятия обсудили возможность дополнительного финансирования научных проектов университета. Маргарита Михайлова, Никита Акиньшин. Универньюз. Пресс-служба Роспотребнадзора официально объявила о снятии всех ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Напомним, что ряд запретов, в том числе и масочный режим, действовали на территории страны с начала 2020 года. В Казанском федеральном университете прошло торжественное мероприятие по случаю завершения учебного года подготовительного факультета для иностранных студентов. Детали смотрите далее.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 Карина Саяхова, Александр Фирсов, Универньюз. Детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра вместе Казанского федерального университета посетил помощник полномочного представителя президента России Владимир Колчин. Все подробности встречи узнавала наш корреспондент.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 Прекрасно и здорово. Ну, Детский сад рассчитан на посещение 50 детей. Они находятся в саду 5 часов две смены. С 7.30 до 12.30. И с 13.30 до 18.30. В каждой группе не более 5 детей. Таким образом предусмотрено функционирование 10 групп коротковременного пребывания. Возраст детей от 3 до 7 лет. Сегодня был своеобразный отчет о проделанной работе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 О каких достижениях Казанского федерального университета узнала редакция телеканала. Далее в сюжете Алины Красильниковой.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 в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской и Республиканской Олимпиад. В мероприятии принял участие Ильсур Хадиулин, министр образования и науки Республики Татарстан. Он вручил дипломы и благодарственные письма школьникам и их педагогам.